Мне кажется, ты мухлюешь. Где один-один? Покажи. Мухлюешь? Да? Она у меня просто не перебеживается. Почему? Не хочу, да? нужно <смех> начать. Начать? То да. есть ты сознательно меня обманываешь? Я тоже хочу начать. Ну, ты хочешь начать, и что ты делаешь, чтобы начать? Ну, я хочу вот, чтобы вот это... Один-один. Чтобы она у меня была. Ну, это же обман. Тогда -да, я не хочу. Играть? Тогда я не буду умной. Так ты и так не будешь умной, ты обманываешь. Разве могут обманщицы быть умными? Нет. Новый способ мешания. Болеть с ребенком одно удовольствие, да? Да. Ложи один-один и перемешивай, как положено. Кто вытащит, тот вытащит. Не ломай коробочку. Я не хочу, чтобы кто-то вытащил, тот -то вытащил. Я хочу, чтобы я вытащил, да? Я хочу, чтобы я вытащила. Хитрая. Но я хочу. Ты ж так не будешь, а глупой, если будешь обманывать хитрой будешь да Молодец. А вот мои семь. Я так смотрю, тебе нравится в домино играть. Угу. Играем один разок. Нет, давай три раза. Ну, давай потом три раза. Давай пока один разок. Давай. Ну, пока что только. Это у нас домино. Игра на сообразительность, да? Угу. И математика. Да. Ну, давай. Поехали. Один один у тебя есть? Нет. Два два. Три-три. Нет. Четыре-четыре. Пять-пять. Шесть, шесть. А у меня есть три-три. Вот. Я Нет. хожу. Ну, лучше бы вот эту поставить. Конечно, лучше. У тебя же ведь много пустых, да? Конечно, лучше, если пяту поставил. А я хочу вот эту поставить. Ты с самого начала начинаешь хитрить. Угу, угу. А мы вот так. Разве хитрю? Хитришь, хитришь. Троечку и двоечку. Я вот сюда троечку поставлю. Ага, не ожидала. Угу. Не ожидала. А у меня-то есть. Что? А у меня-то тоже есть. Вот, пусто. Выросла капуста. Ага, ага. Кого это вы хотите обмануть, а? А я тогда... Вот сюда. А я тогда. Вот сюда. Внимание. Смотрим на папу. Папа закончил игру. Кто выиграл? Папа. А что за психи? А Что хотите? Давайте второй раз Выиграть хотите? Да Вы хотите обмануть папу? Ну Кира тоже хочет Ну Кира с самого начала начала обманывать Давай ты походишь пусто-пусто, да? Хотела выиграть? Угу. Обмануть хотела? Да Так же не да я тоже хочу Ну ладно, давай еще один разок их только. Хорошо. Ну, а подписчикам скажешь пока-пока? Пока-пока. Не обманывайте папу, да? Не обманывайте папочку, потому что я сейчас играю.